Мира – прекрасный инструмент для визуализации не только учебных материалов, но и для расписания. И сейчас я покажу вам, как это можно сделать довольно-таки быстро. Первое. Перетаскиваем обложку мероприятия. Постреваем размер. А затем заранее заготовленные календари на определенные месяцы. Вот у меня июнь, июль и август. Сейчас я срежу лишние части. Кликаю дважды на нужную картинку и голубые пунктирные линии подвожу под необходимый мне размер. Я даже срежу две недели июля, просто потому что я не планирую работать, а уже буду в отпуске. Через Ctrl-D я дублирую такую же картинку. Чтобы поудобнее расположить июльскую часть, срезаю лишнее. С июньской части также убираю лишнее и накладываю одну на другую. Получается более компактный вариант. Выделяю и нижнюю часть, и верхнюю, и группирую групп Теперь вместе их перемещаю и занимаюсь обрезкой второй картинки. Июль у нас уже есть, поэтому я только оставляю «Август». Итак, в результате несложных манипуляций по перетаскиванию сюда нужных нам картинок, изменению размера, изменению их положения относительно друг друга, вот у нас получается хорошо и сбалансировано. Но теперь хотелось бы все это объединить единым полем, чтобы потом можно было сохранить либо все как одну картинку, либо по частям. Для этого я должна нажать на клавишу Shift и выделить все объекты. Для этого я провожу левой кнопкой мышки, вот у меня все выделяется. Появляется верхняя панель управления объектами. Можно их все сгруппировать, и тогда они не будут да, по отдельности перемещаться по доске. Но сейчас меня больше интересует функция, прячущаяся под тремя точками, Create Frame, создать рамку. Вот я такую рамку вокруг них создаю, подгоняю при необходимости размеры. Попробую сейчас сделать белый фон. Да, мне так больше нравится, потому что исчезают границы между картинками, которые немножко разной формы. И теперь уже я могу сохранить все это после, как единую картинку. Сейчас мне это не нужно. Сейчас я буду выполнять уже следующий этап работы, а именно добавлять информацию в каждом мероприятии на отдельные дни. Увеличиваю картинку. Давайте смотреть, что у меня будет в июне. Как это можно сделать? можно сделать стикерами. Sticking out. Выбираю любимый цвет и прикрепляю э, этот цвет на тот день, в который я планирую занятия. Вот, например, мне хотелось бы уже начать в четверг. Нужно написать тему. Нужно написать время. Давайте посмотрим, как эта информация сможет расположиться. Да, на одном стикере. Дальше. Следующее занятие. Чтобы продублировать абсолютно такой же стикер, потому что он у меня уже выверенного размера, нужного цвета, остается только заменить время и тему и поместить его на другую дату, я делаю следующее. Ctrl-D. Это автоматическое дублирование объекта, который был виден. Следующее занятие планируется во вторник. Правда, другое время, поэтому дважды кликаю на сам стикер пишу другое время Из 10 часов и тема будет ну, например современное искусство видите немножко другой размер и относительно друг друга они выглядят не очень хорошо да? давайте попробуем можно ли увеличить размер шрифта который слишком маленький не получается он авто он выставлен поэтому больше чем 24 нам не дают соответственно единственный способ это до 24 подогнать размер на другом стикере. Получается да вот так. Копирую этот стикер при помощи Ctrl D и помещаю его дальше. В четверг в 20.00 тема будет другая. Но посмотрите, что мы можем сейчас сразу сделать, чтобы облегчить свою задачу. Выровняв стикеры так, как нам нужно, я могу далее не каждый стикер индивидуально дублировать и перемещать, а выделить сразу два стикера, Выделяю один, нажимаю Shift и выделяю второй. Вторник и четверг сразу. У меня уже 10.00 и 20.00 написаны на соответствующие дни. И теперь мне нужно их просто продублировать. Ctrl-D. Осталось только перетащить их на вторник и четверг. И используя вот эти голубые линии направляющие, которые помогают нам сделать все очень ровно, расположить ä, на календаре. Теперь уже с этими выделенными объектами снова дублируем. Ctrl-D и переносим на нужные дни по расписанию. После нам останется только вписать нужные темы. Видите, что у меня иногда э, смещаются да, вот сами эти объекты относительно стикеров, и получается некрасиво. Что можно сделать? Давайте закрепим э, основу. Для этого мне нужно нажать Shift и выделить все объекты, которые у меня внизу, которые могут сдвинуться, но э, что нежелательно. Выделила, и в появившейся панели управления «Lock» ставим все это на замок, то есть буквально пришпиливаем к доске. Теперь у нас остались подвижными только стикеры, и даже если я захвачу доску за саму картинку, видите, она перемещается уже вместе со стикерами, проблем не возникает. Продолжаем располагать занятия на нужной даты. Отлично. Ну что же, следующий этап – это изменение тем. Соответственно, я просто дважды кликаю на каждый стикер, выделяю старую тему, стираю и пишу новую тему. И таким образом у меня появляется расписание. После того, как все темы проверены, расставлены по нужным датам, вы можете вполне выделить полностью фрейм, сохранить его как картинку, или, возможно, в высоком разрешении, как PDF, особенно если у вас образовательный или платный тариф, экспортировать, сохранить на любом диске и делиться с вашими учениками и подписчиками, что также очень удобно. Если вы вдруг решили изменить расписание, то вы просто перемещаете стикер на другой день, легко меняете на нем время, или просто меняете местами с, с какой-то другой темой другого дня. Все это делается очень легко, быстро, а самое главное, наглядно.